Ребята, всем привет Сегодня у нас 18 -е. О, летит, летит Я думаю, он нас увидел Короче, ребята, 18 число, хоть утка подлетела. Вчера я ездил в разведку целый день, по полям гонял и только три стайки видел за целый день гусей. Короче, гусь, как обычно, нас облетел. Ой, опять придется куда-то ехать за этим гусем, потому что у нас у нас пролета нет что у нас пролетали, у нас пролет каждый день, каждый год звучал не, ну что, мы же ездим, стреляем. просто тут что нету. во вторник нормально отохотились вот пока Димончик лодку загонял я два селезня добыл, покажи сегодня на болоте сидим ну не было, на поле нигде не нашли гусей серого селезня и крякового вот ну, темно еще так было, даже камеру еще не включал. Ждем гуся. Ждем гуся, но, но вряд ли, конечно. Ну, шансы есть. Гусина еще щучела то повыставляли. Будем ждать. Ну, я думаю, хоть может по селезням постреляем. Тем более, как бы утка летает. Даль, далекая. Так, три субкунка надо, свиязя, гоголя навряд ну, ли получится. Навряд ну, ли тут будет гоголь. Мыма. Бый, бый, бый, бый. Ну, что ты, бляха, я сейчас все патроны расстреляю. Синхронизация. Блин, надо его да, ловить, да, да, потому что да, да. уйдет. А вот ты свиясь, красавец, свиясь. Трескуночек теперь в списке желаемых трофеев. Утиная Да, большая утина, селезневая. О-о-о! Давай, давай, давай. О. Иду попробую добра. А, вон он На, в одной травинке решил спрятаться. Это шварка недалеко вроде. А вот. Видел тебя, что ли? Сел. Так летел хорошо. Сюда я мою попозже. О что? связи что ли? Связи. заходит. Добивать надо. Дошел? Как так? Я думал, два сейчас собью. Только с третьего. Там два селезня было и утка. Что он там? видишь его? Да, да, да. Да, да, да. Да, да. понял как надо? надо было мне патронов Дорогие патроны приходится гоняться за подранкой. Великолепье, ну и поспать. Красавчик Что-то разлетали со всех сторон Ну то не летают, не летают, а потом сразу Ну а сегодня нету Подожди Блин, я думал ты его сбил. Я тоже думал, что я его сбил. Димон сбил наконец-то. Так, красиво. Это профессионально, я понимаю, подход. Один выстрел, один свиесть. Красавец свиясь. Далеко, наверное. Наконец-то догнал. Фух, такой серенький. Селезень. Да. Да и так мы нормально. Но... Я тебе скажу. Селезней 11 всяких разных селезней Кряква Свиясь Серая утка И чурок трескунок Еще по Гоголю стрелял Не попал так далековато Что еще не попало К нам сегодня Сирок, свистки Широконоска. Что ну такое? и гусь, конечно. Уже плыли когда назад, вот наманил. Может, ну как наманил? Летел прям на Да, летел прям на нас. Я его чуть-чуть позвал духовой монок, он сразу отреагировал. Стояли, я думаю. Да, чуть-чуть не достояли. Но уже перестала и утка летать, и гусь не летал. Две стаи протянула. По полукругу сделали над нами и все. Там у нас такая копна посреди воды. Все-таки, когда немножко островок, до да, трава, скрадок не так выделяется, а так получается на воде стоит копна. И гусю не очень нравится. Да и утки не особо. Сегодня много ну вот, мани селезня, он не подлетает, там на 50 метров подлетает, садится, а дальше не хочет. Ну нормально, постреляли. Неплохо поохотились. Открылись, можно сказать, по селезню. Хотя уже мы открылись по селезню. Но это такая уже нормальная охота настоящая по селезню получилась. Все, сейчас поскубем да поедем. А! Оценивайте видео, подписывайтесь на канал увидимся в угоде. К Димончику тоже подписывайтесь на канал.